Да, давненько сейчас мы на не катали. Ну ПТшки на базе. А там, ну и здесь по стандарту ребят. Здесь будет. Как... Только с нашей стороны туда не будем прокатывать. что побыстрее ПТшка, да? Потом с этой стороны посмотреть надо будет. Помойте, извини, пожалуйста, дорогой, не заметил тебя. Пиздец, спасибо. Пиздец, пиздец. Блять, в мне шопу накинул. Вот отсюда, бля. Вон он уже убежал назад, вс. бака. Блин, боя опять фильмика. Ну ч ⁇ мы здесь не будем двигаться. Серег, может, ты посмотришь на всякий случай, переедешь. Только чтобы не объехать. восстановлена. после, ребят, бейте. Я ушел. Вот елка, кто ведет. Давайте подальше Слава, в воде и поехали, Абуслав я еду Раджета едет Кто видит Отлично. Крайслер, вернись назад Вперёдно, база. База. база Назад вот Или вот здесь можешь встать Ну, на всякий случай От головы Кайна Малеха. Внизу не едьте, держи, и вверх. Там мы и отсюда и отсюда будет получить. Серег, Потому что. А лка убежала у них, да? Наверное. Они все в Вот мне непонятно, вот отсюда Как они могут, простреливая здание, попадать в меня? Плату, не а тут ты и не скидывал? Блин. Блин. Блин. Да, да, надо, на пол, поджуки, на нас, Стяжами, сдавим. Э, Властел, видишь, каша, давай с держами давим. Красава. Власня, догоняй. Проведем каш, давай, блядь, этого Америка разбираем на надо... ба. там справляется а у них по-другому нельзя пошли я на пергай брат! ну Шульц, ты, ты что ж тут боишься Эй, прячься, прячься за меня отходим отходим сейчас я впереду, сейчас мы опять в пяти заберем второе Шульц, вот тебе а, я, да. я полная подал меня сейчас подожди отоживает Давай, ты ж целый, ты первый, я за тобой. давай, забирай. слушай, тут не уже. Да, Бля, Макс, вот пока толкал, блядь, расхерачили все. Поехали сюда, давай Давай, Сейчас, парни, я заеду. Подожди. Ты не Так, не умереть, стой, стой. надо не пиской махать а Она надо стоять сзади <связать> за танком, Макс вот ну, я не понимаю тебя вот ты куда лезешь, шотный, и мне куда лезть Сейчас вон хвостяру 100% на него ой ё да уйди ты, да уйди ты блядь если слышишь, <связать> уйти прохли блядь да, ты, подожди, ты не лезешь не лезь, ты, не лезь, еда Слав, блядь, мозги надо иметь, а не просто, блядь, на разом весь Ты иди ты в пизду, блядь. Вот сам иди туда, блядь, и ту до кучи нахуй туда.